Приветствую вас, друзья, на канале Копка 64. Это вторая часть видео. Мы сегодня приехали на участок, на котором в предыдущий раз мы расчищали его от деревьев, и пеньков, делали планировку. Сегодня мы приехали сюда делать здесь канализацию, а именно раскопаем котлован и установим два переливных колодца метровых. После того, когда мы расчистили здесь участок, мы здесь частично сделали забор забор будет у нас из профлиста трактор уже заехал на участок и приступил копать котлован первая партия колец уже подъезжает мы будем устанавливать три полтора метровых кольца крышку и люк после чего подъедет второй манипулятор и мы установим тоже три полтора метровых кольца крышку и люк сейчас подойдем к котловану посмотрим на каком этапе уже у нас находится в каком этапе у нас уже находится котлован. Обратите внимание, нам уже здесь установили столбы, забетонировали их. Сегодня будем наваривать после установки колодца перемычки. И после этого будем накручивать профлист. Здесь сделали одну калитку, двое ворот. Одни из них откатные. почти что готов, глубина котлована у нас составляет 3 метра 20 сантиметров, длина его 4 метра, а ширина 2 метра. Видите, здесь очень много глины, потому что в том месте, в котором мы находимся, здесь рядышком расположено озеро, и получается в каком-то месте можно выкопать 2 метра и будет грунтовая вода, здесь мы копаем 3 метра 20 сантиметра и воды до сих пор грунтовых нету. Здесь, конечно, нам очень сильно повезло, что мы ее не встретили Как вы можете заметить, одна глина, вот сколько было всего чернозема Чернозема здесь около 40 сантиметров, все остальное глина Мы ее тоже потом вывезем за пределы этого участка Сейчас продолжаем копать котлован Когда будет котлован готов, начнем монтировать железобетонные кольца Пойдем со мной, не выключай, конечно котван уже почти что завершён сейчас заезжает у нас первой партия колец Вот такая вот большая получается куча глины из котлована Если ее не вывозить то на участке потом останется огромная куча глины, которая, которая засохнет. И ее очень будет тяжело убрать лопатой или с помощью тачки. Кристина, Поэтому, когда выполняются такие работы, всегда желательно сразу же подогнать КАМАЗ и грузить лишний грунт и вывозить. Когда копаешь под 4-1,5 метровых кольца, обычно получается полтора КАМАЗа. В нашем случае здесь есть куда вывести землю, здесь не требуется КАМАЗ. Но если вы вдруг собираетесь копать у себя на участке, то нужно будет обязательно не пожалеть на денег на вывоз грунта и заказать ну, хотя бы один КАМАЗ, это точно. Наступила весна, а значит самое время начать работы по копке канализации, планировке участка. Мы вот сейчас находимся на нашем объекте. А здесь по соседству тоже работает трактор, равняет участок. А тоже строители собираются копать котлован под канализацию. Очень хорошая теплая погода. А это значит наступает сезон строительства. Мы сейчас будем устанавливать первую партию колец. Вот манипулятор уже подцепил первое кольцо. Сейчас будем устанавливать его в котлова. Все, опускаем? Давай, опускаем, давай. под кольцом стоят девять жизней как у кошки когда работаешь трактором в любом случае без лопаты никуда не обойтись всегда подравнивать но приходится вручную Да, да, да. да середина кольца вот, вот, вот а -а -а. установили первые два кольца сейчас ставим третье кольцо выпускаем первый манипулятор и загоняем второй вон он стоит, ожидает нас он тоже привез три полтора метровых кольца, одну крышку и трехтонный люк. Все идет по плану. Продолжаем работу. Криво? Потому что они. Да, отверстия делают. Не этот, не параллельно друг к другу, а чуть-чуть со смещением. Сань, толкай изнутри Нет, ты можешь сюда чуть-чуть толкнуть, на меня Вот здесь есть место Ты сюда на меня толкни его, и оно нормально станет <свес> Закончили установку первой партии колец Сейчас выезжает манипулятор И заезжает второй терять время, трактор сейчас будет вывозить лишний грунт за пределы участка, а мы будем устанавливать вторую партию колец. Папа. подавайте, за четыре кольца установлены на да, на что на дальнюю ставим, да, да, да. Другой раз. Поднимаем последнее кольцо шестое. После чего будем устанавливать крышки, а на них будем устанавливать люки. скажи не поверят блядь. Скажи, если они... к забору от, отверстия пацаны это, это, это, стой, стой, стой, стой. устанавливаем последнюю крышку первый колодец уже готов установили люк Всё, всё, отмечай. Идя на руку, выбирай. Вообще ещё чуть можно. Да, знаем, идем, на круг, на... А он с какого будет откачиваться? С того? С, с этого и того. Ну, ничего не случится. А что с ней случится? Да не-не, надо лучше поставить. Наш котлован с колодцами готов Всем спасибо, сейчас начали. выпустим манипулятор и начнем засыпать э, наш котлован оставшимся грунтом так вот это у нас получилось закончили установку переливного колодца в следующей части мы будем здесь копать траншеи под воду и траншеи под канализацию на этом наше видео подходит к концу. Если вам нужно будет выкопать переливной колодец и сделать водопровод под ключ, вы можете позвонить по указанному номеру телефона. Я оставлю его в описании под видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо большое вам за просмотр.